здравствуй мир сегодня на повестке дня лыжа из в принципе достаточно старой серии vocal но которая вот мне как-то не попадалась на тест у меня как-то бог отводил от нее и сегодня вот она мне попалась это rtm 86 поехали вообще серия ртмов мне нравится у них есть там много разных лыж они в принципе все похожи у них есть некая масштабность а, то есть там есть 79-я там попроще Там 76-я попроще Там есть там 84-я ну Такая уже как бы хорошая такая Вот, они все с очень таким характерным Такой высокоэффективностью Такой характерной для Волков Они такие стабильные Резкие такие, жесткие но вот модельки помладше, они по полояльнее по радиусу И дальше там по нарастающей, по нарастающей, по нарастающей идет Но вот 84-я, наверное, самая старшая, которая ответила, она такая уже, как вот бы такая, уже такая в стиле ГС Но вот, как я помню, такая хорошая такая, да, такая, такая интересная, такая веселая Потому что она позволяет и там, и скользящим поворотом, и резаным, и все так, ух, так и гигей Вот, вот эту лыжу я, честно говоря, не понял, точнее говоря, я ее понял Она тоже идет последовательно, она тоже идет по нарастающей, она идет с увеличением радиуса но в этот раз этот радиус он реально запредельный он за двадцатку хотя номинально там и указано там 19 чем-то но честно говоря там 18 чем-то это уже много да но по жесткости эти 18 из нее надо добыть то есть это видимо указано там минимальный радиусочек который в принципе лыжи готовы да? но этот минимальный, это надо еще выжить. по факту, так вот по хорошему по, -по, -по, -по, -по, -по вот такому просто катаюсь, там ну двадцатка с лишним там вам светит но я скажу это так тревожно для лыж вот этой категории для лыж вот с такой талией но ну, это реально не то то есть все-таки давайте понимать, что когда мы берем какой-нибудь тот же Race Tiger и дуем на нем там 23 метра это немножко не те 23 метра, которые мы дуем на волках с 86-й талией Вот ощущения, они совершенно другие Все-таки стабильность, она не та Более того, да и динамика не та То есть, когда мы берем рестагер и разгоняем его 18-19 метров Да, закрывая банан поворотом за Кончание поворота Мы получаем такой хороший пинок под зад в виде динамичного выстрела То здесь как бы ничего нет, потому что но РТМ они не отличались какой-то супердинамикой Они всегда были такие, да, точные, да, такие строгие, да, такие вот рельсовые, но не динамичные И вот мы разгоняем эту дуру там за двадцатку и ничего, да, мы не получаем ничего Сказать, что они плохие в данном ключе я тоже не могу Потому что у них есть очень высокая эффективность в скользящем повороте они за счет своего радиуса достаточно спрямленные В связи с этим они очень стабильно В скользящем повороте, в среднем Тоже как бы в средней большой дуге То есть это не то, что они вот заставляют там Уйти в классику, но На них можно весело даже в принципе карвить Но не доезжая дугу до конца а Срезая только верхушечки То есть такой, да, ехать вроде бы как бы 20 20 метров, но часто меняя Получается такой раз-раз-раз Такие запятули, возможно Интересно, ну как бы Спорно, спорно, но лучше, чем сопли по щекам на 22 метра радиус Вот, и в них очень хороший, в принципе, такой в, в стиле фрирайда скользящий поворот Другой вопрос, что он тоже не динамичный, он тоже неинтересный Он только лишь эффективный, эффективный То есть, да, есть контроль, да, он где-то вот на грани с комфортом Интересно? Нифт, неинтересно, неинтересно Ради этого покупать эти лыжи, ради этого их катать, вот вообще не надо вот. И с этим как-то, на мой взгляд, ну вот как-то очень сомнительный интерес от этих лыж. Я не знаю, кому они нужны. Они нужны, может быть, каким-то таким прожженным экспертам, которые вот уже там прожженные, прожженные, прожены 30 лет там я езжу там, на один и тот же курорт в Австрии в одно и то же время. И вот там эксперт на старой школы катаюсь, но при этом, ну, как бы хочу не зависеть от состояния трасс. Ну, наверное, только вот так или какая то знаете, так экспертное катание во Франции когда человек может уже кататься быстро и там реально вот непонятно, что тебя ждет на горе потому что может быть ратрак ездил последний раз в прошлый вторник, а сегодня пятница, да? ну вот, и, и ты не знаешь, что тебя там ждет, и ты как бы вот, в принципе, нормально потому что они, в общем-то, цепкие на жестком и, в принципе, мягко идут по мягкому и при этом они как бы склонны к быстрой езде вот в таком ключе, наверное, эти лыжи хороши начинающим, прогрессирующим там в качестве каких-то универсалов, которые позволят решить проблемы с проходимостью но это точно не вариант и даже думать в эту сторону не надо я даже думаю, что в 84-х сторону в таком случае не надо думать но это уже совсем тоже другая история, совсем другая лыжа, вот в общем, вот такая лыжа, такая история с ней, и больше я о ней ничего не скажу нового интересного. Все, пойду за следующим, подписывайтесь, следите за обновлениями. Пока!